Uh, digital detox На самом деле это, это довольно свежий термин, появился недавно uh, и связан с тем, что появилась в нашем обществе довольно серьезная проблема, то что у нас зависимость от uh, девайсов. digital это, ну, вот это вот телефонные компьютеры и прочие-прочие вещи, да? Это, это, причем, реальная проблема. Многие этого лечатся, а, и мы реально зависимы. Мы постоянно дергаемся на звонки телефона, да, Мы постоянно дергаемся. Мы в интернет выходим, там проверяем новости, читаем какие-то статьи, да, Вместо того, чтобы отдыхать и проводить время на свежем воздухе, вот сейчас вот у нас весна, лето скоро будет, да. А, мы вот, вот часто вот я, я просто поражаюсь, когда вот тайские подростки, да, вот они сидят вот в кафе, да, вот компания собралась, они молча просто Вступили с телефона, да, и там что-то листают, что-то там в Инстаграм выкладывают, что-то еще смотрят. Вот Digital Detox а, – это обозначает отказ от любых девайсов, то есть не проверки почты. То есть вот воскресенье, воскресенье рекомендуют а, современные психологи и не только, рекомендуют а, сделать отказ от всех девайсов. То есть сократить вообще качество звонков вот некоторые мои знакомые бизнесмены, они вообще имеют два телефона. Первый телефон рабочий, который в воскресенье просто они отключают, не недоступен, и второй а, для самого близкого круга друзей, друзей вот, и родственников, да, которые могут позвонить им на этот телефон вот, в любое время. Но вот воскресенье обычно как раз-таки с близкими людьми проводят, поэтому у них нет надобности с ними общаться. То есть это а, максимальный отказ. И сначала до этого будет тяжело, как-то странно, а потом просто люди будут знать, что в этот день, в вот воскресенье, вам лучше не писать, потому что у вас нет возле компьютера.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 наслаждаться тем, что вокруг, и не дергаться постоянно, не смотреть в телефон, не смотреть а, в интернет, не проверять, не смотреть вот новость тоже. Я вообще телевизор уже не смотрю лет 7, наверное, точно. Мы как-то там приехали, я, ну, я и в России его редко смотрела, а здесь вообще, мой вот телевизор у нас стоит на его используем для просмотра обучающих материалов, там, и прочих фильмы иногда художественные смотрим, да. А так, э, все, что в стране произойдет, не рейдеры об этом сообщат родители, близкие люди, много из добрых людей. Если что-то серьезное происходит, то, что вот в Таиланде было землетрясение, мы узнали, потому что нам позвонили, в 4 часа ночи позвонил брат мужа. «Вау, вы живые, все нормально?» а что такое? «Да вот там вот, землетрясение где?» «Да вот на севере, ну это на севере, мы же там, в центральной части Таиланда, у нас как бы, все спокойно, да?» Тоже как бы такие вот вещи. Но тут наша жизненная позиция, немногие ее разделяют, немногие могут...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 Лучше выставить с человека, чтобы он в реале с вами пообщался, если там вот в одном городе. Ну вот уже тяжелее, да, когда другая страна. Вот позвонили вы там бабушке, дедушке, да, там маме, папе по скайпу, пообщались там полчаса, час, и все, больше не надо. То есть ты вот четко ограничься в это время. Диджитал detox очень важно. Попробуйте, я думаю, вам понравится.